Если вы хотите приобрести объект по минимальной цене, вам нужно подать первым лучшее на него предложение. Чтобы вы были вне конкуренции, вам нужно выбрать нужный этап графика понижения цены, подготовить документы к этой дате и отправить задаток. Вы должны быть полностью готовы к дате и времени начала торгов. Необходимо в числе первых в точно указанное время подать заявку с лучшим предложением. Для этого вам нужно заранее пройти регистрацию на площадке приобрести ключ и пройти аккредитацию. Также подготовить сканы документов, паспорт, снилс и ннн. Сделать их не больше 1 мегабайта, чтобы они легко загружались. Далее вам нужно подготовить заявку с предложением, договор о задатке и согласие супруги, если это необходимо. Загрузить все на площадку и выставить цену. В этом случае у вас все получится, и вы сможете выиграть лот, даже если будет несколько претендентов. Друзья!